Проект «Читай быстро» представляет главные из книги Ричарда Масленда «Как мы видим, 10 основных фактов». На кнопку «Подписаться» со всей силы жанг а мы начинаем. Факт номер один. Мозг. совершения компьютера. Опознавание объектов проводится путем сравнения с неким эталонным образцом, шаблоном, примером. Чтобы отличить один объект от другого, мозгу необходимо сравнивать бесчисленное множество параметров. Даже мощному компьютеру на это требуется время. Сетчатка как микропроцессор, сенсорные системы передают в мозг информацию через нейроны, стимул воздействует на определенный участок сетчатки, волокна зрительных нервов реагируют и сообщают мозгу конкретный вид информации о видимом мире. Центральное периферическое зрение Организация фоторецепторов биполярных и ганглионарных клеток, составляющих основу сетчатки, определяет остроту зрения. Центральное зрение очень острое, но с малым диапазоном – всего 5 градусов, это ширина ладони. Периферическое зрение фикусирует любые изменения и помогает ориентироваться в пространстве. Загадка ястребиного зрения. И у человека, и у ястреба ганглионарные клетки занимают примерно одинаковую площадь сетчатки глаза, однако у птицы с плотностью их расположения выше на 60%. Пятый факт – недооцененная роль сетчатки. Не специалисты упускают тот факт, что центральная нервная система состоит из головного, спинного мозга и сетчатки. Эти три структуры схожи эмбриологическим происхождением и образованы из одинаковых нейронов. Шестой факт – механизм обработки изображений. Не все ганглиолярные клетки работают одинаково, они по-разному реагируют на раздражители, фрагментируют видимую картину. Полное описание этапов обработки полученной информации ищите по ссылке с детальным обзором книги под этим видео. Сетчатка обрабатывает гораздо больше информации, чем предполагалось. В сетчатке находятся 29 типов амакриновых клеток – нейронов внутреннего слоя сетчатки. Они генерируют основной выход для ганглиолярных клеток перед отправкой зрительной информации в мозг. Благодаря этому сетчатка обрабатывается просто тьма информации. Восьмой факт – пластичность мозга. Мозг способен реорганизовать нейронные схемы, поврежденные сенсорные системы перенастраиваются, чтобы предотвратить простой вычислительных мощностей. При лишении одного из чувств усиливаются остальные. Перцептивное обучение. При выполнении сенсорной задачи человек с ней справляется лучше. Сенсорную систему можно тренировать. При длительной практике нейроны сенсорной системы настраиваются на восприятие определенных стимулов. Заключительный факт – целостное восприятие. Большинство людей считают, что сознательная сущность находится в голове, в области за глазами. Если проанализировать искусственный интеллект и адаптировать полученные выводы к мозгу человека, то сознание не существует. Оно просто состоит из комплекса поведенческих моделей. Все это и даже чуть больше в текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Не проходим мимо, подписываемся на колокольчик, слушаемся маму и читаем новинку от Ричарда Масленда «Как мы видим» вместе с «Читай быстро».